Всем привет! Рад видеть вас на моем канале. Это новая рубрика, назвал ее «Актуальная за чашкой чая». Собственно говоря, чашка чая есть, актуальная сейчас будет. Ну, поскольку я блогер, по крайней мере, хочу им быть, а поскольку каждый блогер, он делится с камерой, с вами, уважаемыми подписчиками, своими жизненными обстоятельствами, в своей жизни в целиком. Я тоже решил попробовать новый некий формат, не знаю, насколько он будет успешный, но думаю, что будет, где я буду просто рассказывать о своей жизни, да, о своих каких-то сугубо частных, приватных мыслях, о ситуации в стране, о каких-то политических вот новых изменениях в социологии, там, политологии, неважно, какие-то вот светские события будут происходить. То есть будут часть из своей жизни, часть из жизни нашей повседневной. вот Что хотел сказать? Первое такое у меня видео, где я без сценария записываю все единым дублем, всяких там будет хочу без всяких склеек, без всего. То есть вот все, что вот пришло в голову о наболевшем, о чем-то интересном поделиться с вами. В общем, собственно говоря, сейчас с вами и все запишу. Устраивайтесь поудобнее. Есть что обсудить. А, хорошо, чаек. Чаек хорош. В общем, смотрите, что у нас мы с женой самоизолировались, поскольку тема карантина это актуальная тема. На тему на злобу дня, что называется, Вот сегодня уже идет у нас какой день-то, Господи, пятница сегодня. Сегодня пятница, и мы с женой фактически с прошлой субботы, с прошлой субботы, вот уже более как неделю, мы самоизолировались, сидим дома. За это время мы выходили из дома только два раза. Да, кстати, мы живем в Москве, можно сказать, в центре, на метро Киевская, на Мосфильме. И за все это время выходили на улицу два раза. Один раз за в аптеку и один раз ездили в пятерочку за продуктами. Ну, что я вам могу сказать? Конечно же, Прежде всего, когда наши власти нам сказали, что карантин будет всего лишь неделю, я выявил, такой изъявил большой скептиз. Я подумал, так, подожди, ну, инкубационный период у вируса всего лишь две недели, две недели а вы хотите на какую-то неделю сделать карантин, но ну, это как минимум должно быть двухнедельный карантин, ну как минимум. Ну, собственно говоря, я очень быстро об этом убедился, когда узнал буквально через 3-4 дня, что наши власти продлили до 30 апреля карантин, и всем настоятельно рекомендуют оставаться дома. Говорят, что будут штрафовать автолюбителей, да, те, кто перемещается на машине, будут штрафовать те, кто люди просто там вот выходят. Не знаю, как это технически можно сделать, да, сколько должно быть милиционеров на 20-миллионный город, да, чтобы штрафовать каждого. Конечно же, ну, с одной стороны, да, действительно, что-то в этом есть, а с другой стороны, мне кажется, не совсем, почему, я вам сейчас объясню. Ситуация, на самом деле, честно говоря, очень хреновая. Почему? Это, знаете, это ситуация между вот ампутацией и гангрена. Вот что вы выберете, ампутацию или гангрену? Ну, блин, и то, и то плохо. То есть, если сейчас все будут сидеть дома, да, мало кто заболеет, вирус остановим, да, но экономика умрет. А если все пойдем на работу... Все, все заболеем, но зато экономика будет работать. И тут и так плохо, и так плохо. И как ни посмотри, тут вот приходится выбирать между плохим и очень плохим. И тут не совсем понятно, где оно очень плохое. Потому что, с одной стороны, заболеть не очень хорошо, да, но с другой стороны, там, как говорится, смертность-то не такая уж и большая. И не так то уж и тяжело происходит, протекает этот вирус, и можно его вылечить. Ничего такого сложного там в этом нету. То есть это, это не какая-то там открытая, знаете, там холера или язва какая-то, или проказа, где ты там гнить будешь там, 10 лет, и потом в муках умрешь. Абсолютно нет. Есть, по-моему, я слышал статистику, что порядка 20 процентов людей они вообще болеют без симптома то есть ты можешь болеть и при этом даже ты не знаешь что ты болеешь там всех переходил перезаражал но при этом ты как огурчик вот. а с другой стороны да, с другой стороны давайте будем сидеть дома а у меня сразу возникает вопрос ну хорошо вот смотрите у меня был в жизни опыт да у меня были магазины розничной торговли у меня было 7 штук магазинов розничной торговли в москве 7 штук в, значит у меня работало 16 продавцов один менеджер и один еще помощник. И вот у меня возникает вопрос. Я платил, кстати, аренду, я платил за каждый магазин. Вот я помню, самая минимальная у нас аренда была 60 тысяч. Самая большая мы платили 180 тысяч рублей в месяц. Каждый месяц, да, от 60 до 180, 000, ну, там, в зависимости от магазина. И вот у меня возникает вопрос. Хорошо, мне, значит, правительство приходит ко мне и сдает, значит, акты и говорит. Антон, слушай, ты должен неделю... Платить всем зарплату, платить всем аренду, всем платить, и вот у нас карантин. Ну, окей, хорошо, да, неделю как бы, ну, можно, можно как бы, неделя есть, из оборотки можно вытащить средства. А потом к ним приходят и говорят, ты знаешь, а ты плати еще 4 недели свою кармана. А понимаете, как говорится, когда там у тебя 7 магазинов, да, и в среднем там аренда там у нас была где-то там под 700 тысяч рублей, там 650, 700 тысяч, мы каждый месяц, вот я платил аренду, да. И вот у меня возникает вопрос, как бы, а если у меня оборотки даже нету, да? а как я должен платить аренду? А как я должен платить зарплату продавцам? Да? А я что, сам на что я должен жить? Соответственно, если сейчас у меня были бы магазины, и мне сказали, месяц ты не будешь ничего значит, работать, вот положу руку на сердце, первое, что я сделал, я уволил бы всех людей, сразу бы. Моментально бы уволил, сказал, извините, все, я вам платить ничего не могу. А потому что, если я лишусь аренду, я лишусь бизнеса целиком все то есть если я позвоню арендатору скажу василий Иванович, знаете я отказываюсь от вашего магазина он говорит без проблем дорогой завтра придет другой я потеряю прикормленную точку и все и как бы ну бизнесу сразу накроется а если я уволю, уволю какую-то тетю машу продавца да то относительно быстро я могу ее найти там за неделю я точно найду да у меня может быть там неделю две магазины еще после карантина не будут открыты но потом я быстро ее найду и мой магазин дальше будет работать и тут понимаете тут ну тут засада тут, тут реальная засада я вот я просто прекрасно понимаю работников, да? потому что у меня вот жена, например, наемный работник. У меня жена наемный работник, и я прекрасно понимаю, каково это, когда э, тебе говорят, что там, ты будешь сидеть дома, за тебя будет платить работодатель. Ну, окей, хорошо, это здорово. Но я также прекрасно понимаю работодателя, а как ему быть, когда ему говорят, что знаешь, что у тебя оборотки вообще не будет, но ты должен значит платить зарплату. Поэтому ну, засада, засада. На месяц засада полная. Плюс засада еще в чем? В том, что дома, дома. конечно же, я немножко подофигел, честно говоря. Я так никогда дома долго не сидел, потому что в последнее время с, этим, с этой эпидемией клиенты да, по психологическим сессиям все перешли в онлайн. А часть те которые хотели встречаться со мной лично, они как бы отвалились, да, мы с ними больше не общаемся пока какое-то время, они говорят, давай на паузу и я это время сижу дома конечно же, занимаюсь домашними делами да, тут и убираемся, тут и с женой общаемся часто и с ребенком но, конечно же, я могу сказать, это как бы челлендж еще тот. Неделю просидеть дома, причем, знаешь, одно, дома, одно, одно дело, когда ты сидишь дома, да, и когда ты знаешь, что сегодня я посижу дома, и завтра я посижу дома, я могу выйти в любой момент и куда угодно поехать. Это как бы один расклад, да. А когда ты знаешь, что Тебе вообще запрещено выходить, дальше там 300 метров, там магазин, пятерочку сходить и все. И дальше ты не можешь выходить. Вот, э, честно говоря, засада. Засада полная, потому что я переделал дома вообще все, что можно. Я тут, тут за эти, сколько тут, с прошлой субботы, да, по вот эту пятницу, я перечитал все свои книги, я там YouTube-каналом занялся, я много, кучу дел переделал. И мне сейчас сказали, что, слушай, давай еще 4 недели просиди дома, ну, не знаю, не знаю, ребята, я не знаю, что делать. Я вот смотрел тоже вот, значит, на ютубе ютуберов, да, которые говорят, блогеров, да, ютуберов, ну, блогеров, которые говорят, слушайте, ну, вы вот вы породите какое-то онлайн обучение, там, посмотрите фильмы, ну, понимаешь, проблема-то в том, что все эти занятия, они однотипные, они однотипные. Ну, хорошо, ну, посмотрел ты один фильм, посмотрел другой фильм. За день посмотришь три фильма, ты офигеешь от этих фильмов. Все, потом не захочется. А тебе впереди еще четыре недели такие. А, обучение, хорошо, но ты же не можешь постоянно с утра до вечера сидеть и обучаться. Не можешь. И получается, что все занятия, все занятия, они, они все однотипные. И они тебе очень быстро, ну, как бы, ты, ты устанешь от них. Плюс еще тоже вот интересное. Какое-то время назад читал статью. В Китае был момент какой-то, то, то ли связанный с экологией, то ли с эпидемией. В общем, какая-то такая была у них заварушка интересная. И там их тоже заставили сидеть дома порядка то ли две, то ли три недели. И по прошествии этого возник очень интересный эффект. В ЗАГСе пошли люди сдавать заявление о разводе. Оказалось, что огромное количество людей за это время захотелось развестись. Не буду говорить, что я их понимаю, да, у меня просто с женой хорошие отношения, но я, в принципе, понимаю, действительно, когда ты э, работаешь на работе, да, и ты фактически на работе проводишь время удельно в течение дня больше, чем дома, потому что дома ты что, ты утром встал, у тебя утром предстоит работа, утром ты толком ни с кем не общаешься, ты ничего дома не делаешь, ты просто... Проснулся, сходил в душ, покушал, собрал вещи, пошел на работу. Все, ты ни с кем ничего не общаешься. Вечером, когда ты пришел, ты в лучшем случае придешь в 7 часов. В лучшем. У тебя остается 4 часа до сна, по большому счету. За эти 4 часа ты должен принять душ, покушать. Это как минимум сразу час улетает. И у тебя остается там буквально 2-3 часа. В лучшем случае на общение 2-3 часа в течение нерабочей недели. А на работе ты проводишь 8 дней. И, соответственно, получается, что у тебя уже определенный тип взаимоотношения устаканиваются со своей женой, да, со своими детьми, со своими родителями, если вы все вместе живете. А тут получается, тебе бах, дали на целый месяц дома сидеть. И тебе одно дело бы, если бы ты поехал куда-нибудь на юг, да, там на моря, и там со своими домочадцами провел бы две недели. Это хорошо, это потому что это новая обстановка, новый интерьер, все новое, это классно. А когда в одной и той же квартире, Тебе, получается, в 100% больше времени дается для твоего супруга, и ты сидишь, и ты не понимаешь, а что а дальше с ним делать. Ты одно тебе поделал, второе поделал, третье, и тебе уже человек этот устает. Ты реально начинаешь от него уставать. И поэтому, в принципе, в принципе я не буду сильно удивлен, не буду сильно удивлен, сказав что я в принципе буду ожидать через этот месяц большое количество разводов в нашем обществе как ни странно как ни печально это бы не было но я не буду этому удивлен конечно же мне этого не хотелось конечно же мне хотелось чтобы все сохранили семьи наоборот а взаимовыручка такое какое-то взаимопонимание в семьях бы возросло но вы знаете ребят я все-таки реалист я в этой жизни стараюсь изо всех сил быть реалистом, я понимаю, что как бы, ну, ничего хорошего впереди-то едва ли будет. Впереди что нас ждет? Болезнь, старость и смерть, по большому счету, ждет каждого. Поэтому, как говорится, особо радужное будущее я не особо хочу рисовать в, своей, в своем воображении. Да? Но, к сожалению, мне это вот этот факт думать о том, что э, да мало чего будет хорошего, будет большой процент разводов скорее всего конечно же я хотел бы чтобы я ошибался но тем не менее плюс я очень не удивлюсь очень сильно не удивлюсь если мы увидим возросшее число преступлений за это время вот возросшее число преступлений я совсем не удивлюсь если мы увидим потому что я знаю что много работодателей уволят своих работников, либо вообще перестанет им платить, скажет, извини, но этот месяц ты работать, ты зарплату не получишь, потому что у нас нет оборотки. А у нас может быть несколько филиалов, несколько фирм, и как мы тебе будем одному платить столько, это невозможно. И куда этот работник пойдет? А если у этого работника кредит? да? Вот у нас, например, тоже женой кредит достаточно большой на квартиру. Мы взяли квартиру ипотеку, и достаточно большой кредит. Но что мы сделали, вот что, собственно говоря, я вам, наверное, тоже сейчас делюсь своим опытом. 2014 год, декабрь 2014 года, меня научил многим вещам. Одна из них – это то, что ни в коем случае нельзя хранить деньги в билетах Банка России. То есть если вы возьмете билет Банка России, да, там будет написано 1000 билетов Банка России. Я не знаю вообще, что это такое. Это просто какая-то резаная бумага, на которой написано билет Банка России. Тем, кто управляет нашим банком, да, агенты какое, влияние какой страны, всем нам понятно. Да? И когда в 2014 году госпожа, не будем называть ее кто, выходит и говорит, что Центробанк отказывается выполнять функцию регулятора значит, валюты, да? Я просто выпал в осадок, я просто открыл устав Центробанка, и на, там параграф 1, пункт один. Центробанк обязан обеспечивать э, курс э, национальной валюты. И когда возглавляя моим человек говорит, что я отказываюсь это делать, ну, я просто э, и когда курс улетел сначала там к сотне, да, потом там он опустился до 60-65, я понял, что э, никакие накопления в билетах Банка России держать не стоит. И поэтому с тех пор, вот что лично я делаю, у меня в одном банке, я арендовал банковскую ячейку, я арендовал ее на год, я арендовал самый маленький размер, небольшого размера. И свои деньги я разделил на две валюты, у меня есть доллары и есть евро, несколько пачек, где я храню деньги, все, что удалось накопить, да, все, что вот, есть какие-то активы, я храню в сейфе, в банковской ячейке, не упаси богу, какие-то депозиты, упаси богу, вот что-то такое. Нет, ребят, вам потом это не вернут. Посмотрите, что было в 1991 году, да, 1998 год, вспомните, кризис, вот 2014 год, вспомните, сколько Центробанк рецензий у банков отзывал. Я вас вообще как бы, ну, как бы, просто я говорю вам сейчас на своем опыте, не надо хранить деньги, деньги и вообще всякие активы, какие-то ценности в билетах Банка России. Только доллары, только евро. Швейцарские франки, возможно, швейцарские франки хорошая валюта, и только либо дома в банке, в банке под подушкой, либо в банке в депозитные ячейки. Только там, только в ячейке физически. И вот представляете, да, вот у нас сейчас, например, кредит, но у нас кредит в рублях, а накопление в долларах соответственно то что сейчас курс поднялся да нам сейчас немножечко легче станет выплачивать кредит но тем не менее у меня сейчас например работа все-таки позволяет через интернет общаться с людьми а как например вот другие, другие другие люди да у которых сейчас вот работает например в мелком бизнесе да в каких-то палаточках, в каких то маленьких магазинчиках в москве конечно вот собянин тут вот два года назад устроил ночь длинных ковшей все эти палаточки посносил за один за одну ночь да вот интересно как так как так получается что у тебя за одну ночь ты лишаешься всего а... Я понимаю, это в России это ситуация не как в Москве, а в России очень много всяких палаточек, мелких бизнеса. И вот если у тебя там 3-4 палаточки, да, в которых работает по 2 человека, у тебя там штат в 10 человек, который ты должен сразу же без оборотных средств в течение месяца выдать зарплату, любому предпринимателю будет легче уволить людей и потом найти заново. Либо этих нанять, да, но в любом случае они будут платить деньги. А если у тебя ипотека, и как тогда быть? В общем, ребят, не знаю, конечно же, ситуация, я, конечно, не хочу быть пессимистом, прям совсем пессимистом, но в то же время, как бы, каких-то радужных перспектив я вообще не вижу. А с этой вот инициативой с Конституции, что давайте тут вот наш царь-батюшка вообще тут этот, этот, будет обнулять себе срока и жить бесконечно в этом Кремле, ну, знаете, я просто как бы в шоке от этой ситуации, в том, что у нас происходит в стране, просто в шоке, потому что это самая настоящая диктатура. Это просто диктатура, это даже царизм, это даже хуже диктатура, это просто царь, который сам решает вообще, что и как быть. И когда, если вы посмотрите в начале, когда он там в 2008 году, его интервью, он говорил, что если каждый президент будет менять конституцию под себя, то от страны ничего не останется. Это, это его цитата. От страны ничего не останется. Сейчас он меняет конституцию под себя, и что остается от страны, не знаю. А более того, когда я вижу а, вот эти деятели искусства, вот сегодня случайно включил телевизор там без руков, а, какая-то шла реклама с без я думаю, может какой-то фильм. Стал смотреть, он говорит, давайте будем давай, голосовать за конституцию. Но ну, я думаю, ну, ну как так можно вообще? Ну ты что не понимаешь, что вот под предлогом каких-то нелепых поправок просто нелепых типа из разряда запрещено обсуждать территориальную целостность страны. Это что вообще? Это, это, это, это, это, это как? Это мне с женой нельзя будет сказать? Ань, ты знаешь, я считаю, надо вот Камчатку кому-то продать. Это что? я меня уголовная ответственность за это будет? да? Или что? Или как? Ну, то есть, знаете, там вот ну, такая чушь написана, что ну, просто дальше некуда. Вот, вот, в общем, как бы пессимистом быть не хочется на оптимизм. Какой-то предпосылок пока нету, да, вот с, этим, с этой всей ситуацией с коронавирусом, с, с экономикой, да, экономика сейчас 100% наш сляжет. Ребята, вот если есть какие-то возможности, только не в рублях, не храните деньги, это очень опасно. Потому что, опять же, 2091, 98, 2014, вот сейчас, вот, да, 2020 год. Вам показывает политику Центробанка, политику наших властей. И меня больше всего, знаете, умиляет, когда мы прощаем долг какой-то Кубе, да, какой как, какому-то Эквадору, да, какой-то там Африке. Мы прощаем долги, миллионные долги. Вот мне, знаете, мне, вот, честно говоря, вот хочется подойти вот к нашему руководителю, да, главному, и сказать: ты вообще кто такой? Ты кто такой, чтобы прощать долг? Ты, это, это долг страны, да. Это долг не, не твой. Это вот возьми свои личные деньги кому-то дай и их прости. Тогда окей, да, ну прощай свои личные деньги. А когда долг страны, как это, как это ты, ты, ты за меня принимаешь решение? Мне вот нравится, как вот в Швейцарии. Мы с женой не, недавно жили в Швейцарии, три года там прожили. Потом в выпусках расскажу про страну интересные, зарисовки. И там, знаете, там любое, любое решение властей, оно идет референдумом. Вот я... Uh, заметил у нас там у, у, у соседа был приоткрыт все время ящик я заметил фактически чуть ли не каждую неделю у него специальный такой конверт такой uh, был по моему по розовый был и там я, я потом узнал что это такое спросил что это такое Он Говорит, это референдум это мы голосуем за какие-то решения там правительство по, -по максимуму как говорится уходит от ответственности от uh, принятия на себя решений на взвали их на плечи граждан и мне как бы я подумал, подумал блин а это здорово когда ты можешь прям голосовать и ты понимаешь что ты реально управляешь народом Тьфу, народом а ты реально управляешь страной, то есть ты гражданин, имеющий возможность влиять на решения, а тут я понимаю, что я тут вообще никто, от меня вообще ничто не зависит, Постоянно с телевизора, постоянно ложь, вот прям от начала до конца, как включишь вот эти пропагандистские программы, ложь с утра до вечера. Причем я хочу, чтобы вы правильно меня понимали, я абсолютно не русофоб, да, я вообще за русских людей, мне очень нравится наша э, страна, да, наше государство, наша история, мне нравятся и русские люди, там, украинцы, белорусы, я, в принципе, миролюбивый человек, но я имею против государства как института чиновников то есть вот то есть вот набор институтов чиновников до да? госдума совет федерации там верхняя и нижняя палата парламенты мвд фсб вот я вот против тех людей которые там а сейчас управляют потому что я считаю что то как они управляют страной куда движется страна это очень это это это, это, это путь ну как бы, не, не, не к очень хорошему да буду стараться подбирать выражение просто ребят но ну, смотрите для того, чтобы понять, правильные ли решения принимает власть или нет, на самом деле не надо быть политиком, абсолютно не надо. Надо просто посмотреть на цены в коммунальных платежках. Вот я веду файл с 2011, года, да, с 2011 года, и каждый месяц по квартире я заношу, сколько я платил за квартиру. Так вот, относительно недавно было время, когда я за однокомнатную квартиру, у меня есть однокомнатная квартира, я платил 900 рублей. 900 рублей. Коммунальных платежей это было меньше, чем 10 лет назад. Сейчас я плачу 3,5 тысячи рублей. А, подожди, подожди, полнедавние платежки 4 рублей. 4 тысячи, как вам? С, с тысячи, считаю до 4000 меньше, чем за 10 лет. Раз. Как вам такое, как вам курс национальной валюты? который был 33 рубля, да, ну я, как говорится, вошел в осознанный возраст, когда курс был где-то 25, потом он 30, 35, вот где-то так. А теперь он 65, а теперь сегодня он уже там, сколько там у нас, 75, да? Как вам такое? Как вам цены коммунальные? Как вам курс валюты? Как вам вообще возможности в стране, когда ютуберов, да, что ты там лайкнул на какую-то фотографию, а тебе тут вламывается он в дверь? Как вам такое? То есть вот возьмите реально объективные показатели, плюс возьмите, пожалуйста, в 2008 году листовку «Единая Россия». Что там нам обещали? Достойную зарплату, там, да, там индексация пенсий, что вот я точно запомнил, там, каждому граждану там, доступное жилье, там, по квартире выделим. Да фактически любое, любое, любое обещание, оно провалено. И просто посмотрите, как жилось тогда, только смотрите в количестве, не, не, знаете, не в качестве, что вот мне кажется, тогда был воздух красивее, свежее, трава зеленее, солнце ярче. Нет, нет, нет, ребят, посмотрите в количестве, просто возьмите количество, сколько платил за коммуналку, какой был курс валюты. Как часто ты ездил в отпуск? Как, как часто ты мог себя взять, обменять зарплату на доллары и евро, поехать за границу? Сколько ты мог это сделать? Сколько, стоил, э, сколько стоили продукты питания? Мы да? ну, Сейчас мы с женой ездим в Ашан. Ну, сейчас уже, может, неделю не ездили. Но мы ездим в Вашан, и каждая наша закупка еды – это 7-8 тысяч рублей. Причем мы не употребляем алкоголь, мы не пьем алкоголь. Я, я не пью алкоголь, я не ем мясо. В нашей покупке никогда не бывает алкоголя и мяса. И 7-8 тысяч рублей на неделю мы закупаемся. Но я помню раньше, когда я, когда я точно помню, я лично ездил в Ашан, и я на неделю покупал на 3 тысячи, просто обожраться можно было. А сейчас посмотрите, вот и вы выберите вот эти все критерии и посмотрите, правильным путем, путем идем, правильным путем идет страна. Просто возьмите линии тренда, да, возьмите, прочертите, что было тогда, что сейчас, вот линию прочертите и посмотрите, куда она идет. Вот лично я для себя выводы сделал, выводы очень пессимистичные, очень пессимистичные выводы. Ну, давайте, наверное, на этом все, а то я просто много уже наговорил. Опять же, давайте еще раз подытожу, новый формат для себя открываю, поскольку я на Ютубе совсем недавно, вот вообще недавно на Ютубе. А сколько тут в декабре я стал себя вести свой канал, сразу же задрал хорошую планку. Я сейчас выпускаю видео каждый второй день. Я выпускаю видео. И также хочу, поскольку сижу дома, времени много, также хочу сейчас вот выпустить такую рубрику, значит вот актуальные о главном, да, обсуждать какие-то свои жизненные вещи, какие-то вот жизни страны нашей, совершенно отдельно от моей от моей профессионального образования, профессиональной моей сферы. То есть психолог психолога Аконтон это там. Это вот в, другие, в другой, как говорится, в регулярной рубрике. Здесь э, не психолог Антон, здесь просто Антон, который просто гражданин нашей страны, который делится с вами своим мнением. В общем, пишите в комментариях, какие у вас мнения по поводу нашей страны, по поводу курса, по поводу вот этого вируса, что вообще, что будет. Мне интересно послушать ваше мнение. Вот, все, ребят, давайте, до скорых встреч, пока.